Этот парень играл на высоком уровне. Его тиммейты сейчас нынешние Тир-1 игроки. Он попадал на миноры к мажору. Он играл против Астралис. Он выиграл большое количество турниров. В него верило большое количество людей. И самое главное, он сам. Но он сделал огромнейшую ошибку. Он скачал скинченчер. Этот ролик будет про то, как не нужно портить себе судьбу. Если ты хочешь чего-то добиться, послушай то, что будет в этом ролике. И не повторяй. То, что сделал Илья А сделал он то, что называется Заруинил себе будущее Молодые люди, этот ролик будет про сканченджер Поэтому напишите в комментариях Когда вы его использовали Сколько времени и получили ли вы бан или нет Я с ним играл полтора года Эти ролики мало собирают просмотров Поэтому спасибо тебе за лайк Я думаю, что мы сможем набрать большое количество Ролик на узкую аудиторию Но уверен, что мы соберем нужное количество лайков Для его продвижения в топы Ну а сейчас я тебе познакомлю с Ильей Погнали Илья Сейчас э, мы с тобой расскажем на большую аудиторию историю про то, как ты, по сути, заруинил себе же киберспортивное будущее. Хотя мог бы yep. сейчас играть в тирадинг-команде. Расскажи, пожалуйста, как это все происходило. Давай начнем с того, где ты находишься, сколько тебе лет, и когда ты посыковывался с КСГО? Так, ну, меня зовут Илья, у меня ник Мойтревел, а сейчас я нахожусь в Москве, живу на данный момент, вот, буквально пару месяцев, а вот так, всю все свою оставшуюся жизнь, я жил а, возле города Краснодар, там небольшой городок был, в общем, в Краснодарском крае на юге России, с 22 года мне, как я уже сказал, и познакомился я именно с Counter-Strike, а, где-то в 2005 году, ну, как пошел первый класс, играл там в компьютерных клубах, потом мне купили компьютер, ну, как у всех, короче, как-то происходило, вот, начал я играть в Counter-Strike Global Offensive в 2014 году, а, значит, в 2014 году я играл всякие про серии, там, что-то пытался, пытался, не получалось, наступил 2014 год, конец 2014 -го. вот, и я решил, что надо сначала начинать с регионального уровня, то есть найти команду на юге России, ну, то есть местную команду, и потихонечку-потихонечку продвигаться, Значит, нашел я более-менее игроков, то есть с нашего региона, да, собрал, э, которые умеют играть. И так посчастливилось, что в этой команде со мной касался Джейм, который сейчас играет в команде Virtus.pro. Вот, мы э, нашли его в Новороссийске, он ну, уже тогда в Новороссийске. Мы позвали его играть в свою команду, так как мы играли праг против его, там, местной команды из Новороссийска. И единственный, кто нас, скажем так, уничтожал, это был Джейм. И мы решили позвать его в свою команду. Вот так мы начали с ним вместе играть с конца 2014 года. Мы нашли э, паша Ножа, который сейчас играет э, в Ezreal, по-моему, вот. С нами играл я, Паша Нож, Северин, который сейчас инактив. Он там занимается сайтами всякими и настройками Counter-Strike, вот. И пятый у нас игрок всегда менялся. То есть у нас был Робан, который также сейчас с играет Ножом играет. У нас из-за нас играл Ягендар, который сейчас также в про, Короче, очень много людей менялось, вот, не могли никогда пятого подобрать. Мы вот этот весь год, 2015 да, до 2016 мы играли и всякие там, вот обузили элла. играли всякие турниры онлайн, но типа, все равно чего-то нам не хватало. В 2016 году в России анонсировали кубок России, лан турнир по всей России, типа с призовым фондом, там, там 1 миллион рублей, и мы решили поиграть его. То есть э, Паша Нож, он тогда жил в Петербурге, он переехал э, жить на юг ради этого. Ну, то есть не ради этого, но ради вообще нашей команды в целом. Он переехал жить на юг, но российский Эджейму. И вот у нас было четверо, мы нашли там плюс один, опять же, пятого рандомного, чтобы поиграть ЛАН. Мы играем в квалификации на Кубок России, ЛАН в Краснодаре. Выигрываем без проблем. Э, нам дают слот ну, на финалы в Москву. Это лето 2015 -го года. Мы поехали на эти финалы, э, выступили там хорошо, мы заняли второе место, могли первое, но просто как-то, не знаю, на финал не собрались, в общем, проиграли и КБ команде, выиграли 500 тысяч рублей, заработали хоть какое-то менее уважение у СНГ-комьюнити к нам, потому что нас всегда считали читерами, ну, типа, потому что мы нигде там на ланах не появлялись и так далее, хотя, ну, хорошо, вы, знаете, играли в онлайне. Заработали какое-то доверие, и нас подписала первая организация на тот момент, это, получается, была южная организация из Краснодара, Nova Esports, Вот это называлась. Вот. Нам даже выдали форму. Должны были быть контракты с зарплатой. Кстати, зарплата на тот момент должна была быть 100 долларов. Это было прикольно. Но все равно круто было. В итоге нам ничего не выплатили за три месяца, которые мы там играли. Просто кормили завтраками, как обычно. Интересный момент я забыл. Весна 2017 года. Получается, квалификации на минор к Ракову. Там выиграли. играли. Прикол в том, что нам на закрытой квалификации к минору дали инвайт. То есть нашей команде мы тогда -да, вообще в шоке Каким были. образом это вообще возможно? Потому что мы, э, во-первых, заняли второе место от Кубки России, и мы параллельно играли про серию от Старладера, и прошли, там заняли топ-4 от Старладера про серию. Там на, на тот момент крутые СНГ-команды играли, которые как раз таки выступали в закрытых к этому минору. Вот, нам дали инвайт, мы с этого офигели немножко. Вот. Э, и на тот момент, опять же, мы опять меняли пятого игрока, и на тот момент за нас сыграл Наумов. Не знаю, кто знает. Вот. Знаешь его? нет знакомые. знакомые. Вот, сейчас, сейчас расскажу. Вот, за нас играл на умов. Мы не готовились. Ну, как готовились? У нас какие-то были наработки, но в целом мы играли э, отличного скилла. Всегда, практически <св> У нас вот очень хорошо было наработана города Мираж, потому что мы, знаете, э, на Фейсе типа 10 Миражей в день всегда играли, вот. И прям непобедимая карта у нас была. Э, значит, нам дают инвайту закрытые к Минору. Мы начинаем играть. У нас тогда группа была Спириты, К-29, это сейчас не гейминг Мы... И э, по-моему ЕКБ какой-то состав all кто u назывался Там точно сейчас состав не назову Но там нормальные ребята играли Значит начинаем играть минор Первый день, закрытые гвалы э, Играем против К29 Белорусов э, У нас тогда мапул был Инферно, нюк и третья мираж решающая. На Инферно мы их э, выиграли там, с хорошим счетом, 16 здесь, по-моему, точно не помню. Но вообще нормально развалили их, потом перешли на нюк. Нюк мы играли первый раз в жизни, да-да-да, ну, новый нюк. Мы просто первый раз на карту зашли, 5, по 5 фрагов сделали, на 16-3, как говорится, убрали. И на решающем мираже мы тоже очень их жестко раскатали. Какой счет был? 16-9, по-моему. Как Какого играли на Мираже? Винрейд на Мираже был всегда. На фейсе около 80% что-то такого. А, ну, в целом, вообще всегда, ну, типа, Мираж очень для нас приятная карта была. Ну, как знаешь, называют Мираж, типа, СНГ-карта, там, побегать, пострелять. Выигрываем их на Мираже, после этого, типа, ну, все в шоке, там, в CSGO паблик выкладывали, там, все такие, типа, «Вау, кто это?» Типа, как они вообще выиграли К-29? А, там даже тогда на, на тот момент у них был капитан Хитмаус и он писал такие вещи, типа, как они играют в Мираж Типа так никто в Мираж вообще не играет, как они Это вообще какие-то непонятные челы типа. Ну. А спонсор этого ролика Это ксфл Прямо сейчас я поставил 100 долларов в виде ножа И это игра в краш В общем, вы должны словить Самый большой коэффициент, который вы можете И вот, я ставил сейчас 1.43, я бы вел Если я бы оставил на 2, к слову Я бы проиграл Я забираю на 1.40 и все Только что, кстати, это рекорд 1.40-1.42 раза я мало когда забирал. Только что мы сегодня 80 долларов из 200. В прошлой интеграции я обещал зайти в джекпот, но давайте перенесем еще на одну интеграцию. Я вам чуть позже покажу, что такое джекпот, хотя вы уже можете сами проверить. Это очень интересная игра, где вы можете просто-просто поставить скин с маленьким процентом и выиграть большую сумму. При депозите не забывайте использовать мой промокод ⁇ шок ⁇ и вы будете получать 5% к пополнению. Ну, а если вы ставите ксфл свой ник стима, то вы получите ту 15 к депозиту. Ну, а ссылочка на ксфл есть в описании. Uh, что после этого случилось? Мы выиграли К-29, должны были на Next Day играть со спиритами за выход уже на минор. То есть за первое место в группе. Мы жестко настроились, пошли спать. Uh, я вот как сейчас помню, у нас был диалог в ВКонтакте нашей команды. И кто-то после игры с К-29 написал то, что у Ноумова есть вакбан супер-супер старый, там 2000 плюс дней, а, я, а ему на тот момент было там лет 17, ну он короче малой был. Я вот как сейчас помню пишем в, этот, в эту конфу ВКонтакте, типа, Номов, там точно все нормально, то есть ну типа нету бана. И он написал, ребят, не пойман, не вор. Нет, я с этой мысли пошел спать, просыпаюсь утром, и вижу, что нас дисквалифицировали <laughs> с Минора, потому что у него нашли вакбан старый там и нас здесь квалили за это. Все новости, все пруфы на Халтве есть, то есть к этому там прям новость выходила типа. А на тот момент наша команда называлась Халарас, вот нас здесь квалили за его вакбан. То есть вот, да, мы такие, ладно, ребят, не, не стоит опускать руки, next, next пройдем. А бана всегда дали ему? Ну да, то есть это старый вакбановый был, ну то есть как у Джампи, как у всех, то есть если на Вагбанах ходят, все, турнир отвал запрещено. Нас позвали в Spirit Академию с Пашей ножом, мы пошли играть, э, начали выигрывать всякие турики, мы поехали в Spirit, о, точнее мы поехали в Питер на лан турнир выиграли там лан турнир о, о, на 250 тысяч рублей какой-то, там играли ЕПГ, мы их выиграли в финале. Э, это уже получается 2018 год, наступил начало, минор в Лондоне. Должен был быть от Фейса. И перед этим минором э, у нас э, небольшой конфликт в команде произошел, и после чего пришлось мне уйти. Вот именно с того состава. Где был Люк, Роби, Дарксайд, Джо, который сейчас с ними играет, и я. И там вопрос стоял так. То есть либо, э, либо играю я, и уходит Джо, либо ну, типа ухожу я, и остается Джо. То есть ну, -то, либо он, либо я уходит. Так как я был виноват, ну то есть я зачинщиком конфликта был этого, э, то типа я ушел. Все, ребята без меня этот минор стали играть. Но ну, мы потом все с ним порешали: типа, сейчас хорошо общаемся, проблем нет. Но ну, вот об этом я очень сильно жалею. То есть я мог поехать это первый раз на свой минор э, в Лондон. Вот, но не, не получилось. Мы играли онлайн-турнир. Э, это как раз-таки было еще с моей, так скажем, первой командой, с Джеймом с Пашинажом. Назывался турнир Джифинити. Э, вот, э, это был турнир от английский, по-моему, какой-то турнир онлайн-GFINity, вот как на... 200 фунтов стерлингов. Мы попались против э, Изака, команда Изака, стример польский. Его там смотрело к тому моменту тысяч пять человек. И в этот момент стримил я эту игру. Мы их начали там жестко, так скажем, выигрывать. Я вот, как сейчас помню, взял клатч 1 в 5, в итоге, ну, поляки, которые сидели на стриме у Изака, начали ко мне на стрим заходить. То есть мне там онлайн тысяча-полторы сразу стал. все такие пишут, типа, ну, плохие слова на польском, как обычно, вот, и через три раунда заходит админ на сервер и пишет чья-то, типа, а почему у тебя на стриме есть скины, а в игре у тебя дефолтные, типа, я такой, ну, это и <laughs> у меня тиммейты такие, ты реально со скинчендером сейчас играешь стримишь я такой. Ну да. В итоге меня забанили <см�> на... <см�> <см�)> на этой платформе. <см�> Какая платформа? Border. Это G-Fanty, <см�> Это платформа. прям сайт-платформа? Да, да, да. Сейчас ее нету, ее закрыли на тот момент, это был 2017 год. Вот меня забанили, все, кто-то в шоке были, типа. Ты что, дурак, <см�> так сказать. Ну, ну да, вот я вот, вот так вот, получается, вот таким дурочком был. Э, в мае 2018 года мне прилетел Overwatch бан. 20 мая, с этого все началось, то есть я играл с 2017 года по 2018 май, вот до этого момента, когда мне прилетел Overwatch Ban, я играл со скинчейнджером. Как я, как я играл со скинчейнджером? Я играл только праки, то есть я такой, грубо говоря, человек, который обожает скины, но у меня никогда не было денег на крутые скины, да? Вот, и я играл все праки со скинчейнджером. Да, вот я вот такой вот человек. Знаю, знаю, не хейтерите. Э -э, играл со скинченджером, он ли причем, ну, все, э -э, то есть турниры с античтами я играл, ну, как говорится, потому что, ну, возможность была забанить, нет, то есть от античта забанится. То есть овервоч бан, ну, well, ты понимаешь, что это не вагбан, с этим баном можно везде играть, то есть овервоч он считался как, будто меня забанил патруль, ну, чел с патруля вот. Вакбана не было, но у тебя вакбана не было. У, у тебя в тебя игре в был... было красное. Да, это красная табличка висела. Оверwatч да, бан да. именно, типа осужден патрулем, и так далее. И в конце октября. Я вот просто, вот как рассказываю, встаю утром, просыпаюсь в конце октября. По-моему, 31, 31 октября вот я просыпаюсь, и мне в Steam пишет Димасик: Люха, что у тебя со старым аккаунтом? Я говорю, ну в смысле, что, Overwatch бан, типа. Все же знают, типа, он говорит, да нет, не Overwatch, там вакбан висит 0 дней. Я такой, чего? Захожу в свой старый аккаунт, и там реально висит табличка вакбан 0 дней. То есть я просто сидел в шоке. Я начал, но ну, мониторить это все. И именно вот 31, -1, 31 октября, 1 ноября, в, этот, в эти дни, произошла э, волна бана. То есть Overwatch баны, которые давали осенью, ой, точнее весной 2018 -го года, они превратились в вакбан спустя полгода, через полгода, то есть да, полгода прошло гру грубо говоря, я начал играть в минор, ну в так как все меня знали грубо говоря, то что все понимали то что ну, фигня, меня никто не мешал, никто ни на квалификациях минора не мешал, ни на закрытых, ни на открытых, И нормально. Мы прошли открытые квалификации, попали в закрытые, в закрытых проиграли с маном и, и вылетели с них. Ну то есть после этого я ушел из команды, так как мне надо было разобраться с этим баном. Пару месяцев я сидел в АФК, ничего не делал, просто, но ну, пытался там писал всем, кто мне мог помочь. Вот прям реально всем написывал. И э, в итоге, конец 2018 года, зима, э, мне пишет Фин в Steam, Фин, который сейчас является тренером Gambit Geek э, Он пишет мне, я тебя вот хорошо знаю, долго следил за твоей игрой, я хочу, чтобы ты потестился в новый состав Гамбит, э, который вот они собирают второй состав Гамбит, молодой. Я хочу тебя потестить и помочь тебе с твоим баном, то есть через Гамбит." Я говорю, окей, без проблем, давай попробуем. Я еду в Москву на несколько букткемпов. Там очень было много людей, которые тестились в этот состав. Кто? Назовите трех людей. А, трех, ну, которые сейчас состав. Короче, тестился Шира, Интерс, Нафаня, я. Uh, тестился... На самом деле там реально очень много, там человек 20 было, но ну, в онлайне, это было в онлайне. Да, то есть сначала было в онлайн, то есть мы играли праки, там разные составы были, там было 20 человек, мы играли разными составами праки против ну, крутых челов. Uh, смотрели кто как коммуницирует, кто как играет, как понимает игру и так далее, то есть из в итоге из этих 20 человек осталось там человек 8, и эти 8 человек катались на ланы. Андрюха Блейд это все организовал, uh, Опять же, он нас много, много, много чему научил, потому что он, у, у него реально очень крутое понимание игры. Просто он нам такие штуки рассказывал. Я сидел вот с такими глазами, просто не понимал, что происходит. Но и я, я тогда очень круто бустанулся, на самом деле, в плане индивидуального скилла. Получился состав, значит, комбит Youngsters. Э, в итоге какой? Я, Шира, Интерс, Нафани и Супра, эстонец. Вот. И нам дали контракты на два года, мы их подписали. Все, то есть мы должны были играть, а дело осталось только за тем, чтобы решить проблему с моим факбаном. Это получается февраль 2019 года, перед мажором, мы поехали на двухнедельный буткемп э, в Сколково, у нас был буткемп, блин, там очень круто, на самом деле, в этом Сколково, у нас был огромный дом, э, инновационный так с технологиями, там очень круто было. Мы очень провели двухнедельный полноценный буткемп, разбирали всякие карты, там, фишки, смотрели демки, бустили свой индивидуальный скилл блин, ну это реально, это мой лучший буткемп, на котором я был. Я просто так кайфовал, это просто нереально, что это было. Вот, у нас был даже, мы сделали, вот мы, мы просто делали по системе Астралис. У нас был определенный график, прям расписанный на две недели, и старались его держаться, и я на тот момент почувствовал, что этот, эти две недели, наверное, были лучшими по... В плане индивидуального скилла, в плане отдачи, самоотдачи за все время, что я играю в Counter-Strike. То есть круче, чем там, я, я никогда не играл. Приехал на этот будкемп наш менеджер Александр. Вот он позвал меня в комнату, мы с ним посидели, поговорили. Я ему полностью все рассказал от начала до конца, что у меня за проблема, типа как она появилась. Ну, типа, я ему просто рассказал, что вот скинченджер, была такая программа, я ему все полностью, а да я рассказал, как я с ней играл, где, почему, какие баны и так далее. Он все это записал, типа, и сказал, то, что он поедет в готовицу на мажор общаться с представителями компании Valve по этому поводу. Ну, а с мне осталось только ждать, вот. Значит, после мажора он приехал. И мы начали с ним общаться, и он мне сказал то, что он попросил, типа есть ли вариант мне как-то разбаниться, так как я играл э, с программой, которая не дают преимущества в игре. Ну то есть Skinchanger это что по сути? Это программа, которая просто меняет свои скины в игре. И даже э, в, в самой ну вакбан, то есть в стиме написано то, что вакбан дается только за программы, которые дают преимущества в игре. Вот. Да не, есть, мне кажется, там ну, есть не, не, не, приписка именно о том, что заменяющие я... uh, скины, мне кажется, именно такое есть. Ну, с, ну может, ну, на самом деле я не видел этого, но как я вот читал, то есть это Волфантичид, Вагбан, вот неважно, что внедряется, то есть если это дает преимущество в игре, то типа Вагбан по факту осознанный и так далее, то есть я считаю, что, допустим, за скинчид что это но не стоит, допустим. Делай так, чтобы ты не смог участвовать на турнирах. Ну, то есть, по сути, это же штука, которая не давала мне преимущество в игре. Это просто как картинки, да, по сути. И на это ему ответили люди так. То есть, да, они просерчили э, мои логи моего аккаунта. Они сказали, да, что-то он использовал, но они сказали то, что мы не можем понять, что именно он запускал с компьютера. То есть, как работает SkinChanger? Ты запускаешь программу инжектор да, и этот инжектор он инжектит файлы, вот эти вот замены скинов, он injected в игру. А, а представители Valve, они сказали то, что мы не можем разобрать, что он использовал, то есть, что он загружал в свою игру. Читы или просто SkinChanger? То есть, мы не можем понять, и поэтому, типа, мы не можем его разбанить на тот момент. Я понимал, что я э, дурак, да? Я ну, допустил ошибку, играл с таким скинченджером, который никому вообще не нужен был, да? То есть я мог спокойно играть без него. Вот, но на тот момент просто, ну, на самом деле, все расстроились. Там прям искали дал. типа, может, мы тебя как-то сможем оставить в организации? Как-то, может, ты чем-то будешь заниматься, но в итоге не получилось. Ребята продолжили играть без меня. Хотя очень все хотели со мной играть, на самом деле. У нас круто получалось на тот момент, прям такая синергия между нами крутая была. В итоге, ну, разорвали контракт со мной, гамбиты, и я повернулся домой к себе в Краснодар. Две недели сидел просто в тилте, не понимал вообще, что делать дальше, потому что я столько времени на Counter-Strike потратил, по факту я вообще, ну, кроме Counter-Strike, я ничего не умел. То есть я не знал, что дальше делать. Я просто сидел в тилте, потом в итоге я решил стримить. Может быть, как-то разрулится, не разрулится. Я просто решил поиграть поигра в Counter-Strike, потому что мне нравится эта игра. Ну, мне она нравится, и я кроме Counter-Strike ничего не умею. Ну, вроде что-то более-менее получилось, и вот до сих пор сижу и стримлю, так сказать. Вот. вот такие дела. Просто взял и заруйнил себе э, никому не нужными скинцами, так сказать, жизни, можно сказать, <laughs> не знаю, карьеру. Просто, ну вот, вступил не в том. Как говорится. Все это интервью Хотя как интервью, ты все рассказал сам Я вообще молчал <свят> Этот ролик посвящен тому Насколько важно Не играть С такими подозрительными вещами Играйте спокойно Запускайте единственную программу Это античит, больше ничего не нужно Скины они ничего не приносят если хотите играть с нами, покупайте приемку у нас. Да, это хорошо. Спасибо большое всем за просмотр. Всем если спасибо, вы идете да. к своей мечте, ребят, идите. Я за вами всеми слежу. Пишите мне куда угодно, если вы пробираетесь, если вы все ближе и ближе пробираетесь к, к топу того же Фейсита, того же... Короче, ребят, я уверен, что хоть один человек из зрителей этого канала проберется в киперспорт. Поэтому не повтори его ошибку. Спасибо, Илья. Спасибо тебе тоже за такую возможность. Всем спасибо. Пока.